Всем hello мои friends. А, мы проходим последний игровой режим На самом легком уровне сложности С оппонентами мистрок. Так что Assist. Assist. Assist. Давайте Excellent. послушаем, что у нас Conflict. Говорит Вот Ну все, давайте, погнали Проходить этот, этот Последний режим Интересно, в чем он у нас заключается В чем его особенность 15 чего-то там надо принести. Ну, судя по черепам, это надо врагов убивать, да, насколько я понял? А... Знать бы сначала, что это означает. Ладно. Сейчас по ходу, и, по ходу игры разберемся с вами, что это за черепа. Почему их 15 всего? Я это видео сразу за... записываю после предыдущей серии. Ам... Что не так? Интересно. Что надо делать? Что тут надо? Что надо делать? Напом... Напомните, пожалуйста. Эх. Если я не разберусь, это будет очень плохо. О! Череп какой-то. Это что? Это, это... А, это, наверное, на нашу базу надо нести, да? Ну-ка. И чего? Череп был какой-то, я его подобрал. Хотя никакого звука не было, что я его подобрал. И... А -а -а -а -а. И что делать? Второй череп Чего? Что за херь вообще? Три Так, давайте считать Ну-ка, давайте разбираться с вами Опа, она под землю ушла Опять, наверное, смерть приходит Четыре Она просто бежит умирать Так, череп 4, да? 5. Мы убиваем врагов, и тут черепа появляются. Ну. И что? 6. Опять про маму говорят, да задолбали, дебилы. Шутить про другое ничего не умеете. Так, это 6, да? 7. Раз, два. Да, блин. Немножко непонятно вообще. Надо разбираться. Defense. 8. Так, это, это мы с вами уничтожаем. Defense. 9. Хм. Что-то пока финал непонятный. Вы же тоже ничего не понимаете. Сколько долго это будет длиться? 10. Она ждет 15. И чё? Одиннадцать. Все эти черепа возле, типа, моей модельки летают, интересно. 11. Тварь тупая. Просто ходит одна и та же. ⁇ бнутая что ли, блядь. Она совсем кончена. 13. Так, это 13 было, да? 14. 14. Так, 14. Сейчас последний остался. Ну, давай, иди, умирать. Позорить. To... <тит>, тварина. Я не хочу умирать. 15. Че, все, 15. И что И чё дальше? Куда идти? На нашу базу, нет? Нет, не на нашу. Значит, на вражескую. Пошли на вражескую. Если я сдохну, то это капец будет. <служили> на вражеской базе. Враги захватят, потом побегут на нашу базу. И все, Хана. Вот они все где. Вот где обитают даун. Вот что значит. Теперь мы с вами разобрались. Так. Что ж, Рус Александр это, посмотрел. Квейк 3 Марена. он там мне написал комментарий. Потом его прочитаю и я сразу листанул. Он там... Он там написал, что пока про игру ничего не скажет. Видимо, мнение у него пока не сформулировалось. Так, ладно. Ясно, понятно. Все, врагов. А еще что-то я не вижу тут никаких суперспособностей. Типа. Второй. Ну, давай. Беги. Сюда беги. Три. Это будет долго. А, вот суперспособность. Четыре, пять. Вон, а парни убивайте. Давайте, тащите, убивайте врагов, а я тут это собирать. Черепа буду. Теперь с игрой все понятно. Это мои. Мои. Браги, бегите сюда порывы и дегенераты о красава Минус работала. ой красный черепок! У -у -у, красный интересно а мои стель нахрен а мои сохранились я что-то я не понял ничего Мои черепа пропали Потому что меня убили Давай по новой миша, Все херня, как говорится Блять Ты тоже хотите, чтоб я сейчас это отнес и все Типа, Red Bean сказали Что за, что за хрень, а? Че так по мне урон стал проходить? Пока этот игровой режим мне нравится меньше всего Пока все немного... Все встал понятно, но... <мес> <Uz knights> я в шоке нафиг. Мне не нравится. Ох, какими медленными темпами у нас игра идет. 7 минут, а я еще тут... Херню занимаюсь. Меня быстро в хп выносят враги. вы издеваетесь что ли? Да ебать тебя встретить. Простите. Что-то я совсем охренел, да? За базаром не слежу. Да, блядь! Я в шоке. Не донесешь, не донесешь, шалава. Шаболда. Defense. Ты тоже сдохни. А! Всегда достает этот гранатомет Ни к чем у Что так, что так несправедливо-то? Вот так вот. Да иди нахер с гранатометом этим. Он мне не нужен, он говно полное. 11. 11, все. И, короче, перестаем баловаться. Начинаем убивать врагов и захватывать их черепа и приносить их базу. Все предельно. Просто так еще один остался. Еще один. Defense. Я просто не знаю, сколько у меня черепов. Давай, давай. Все, победа. Все, сейчас я понял, короче, этот режим игры. Убиваем врагов. И после этой штуковины в центре карты появляются черепа Этих самых врагов, типа их, наверное, умершие души И вот, нам их надо забирать и приносить на вражескую базу Как по мне, идея полное говно, я ожидал, ожидал большего 3, 2, 1, Так 1, 8, Не получилось Подорвать себя Че броню не подбираешь, мужик, чтоб Я не орал на тебя, как всегда Ну ладно, молодец В чем-то разумен. Так ищем врагов. Defense. Один появился. Defense. Второй где? Сейчас тут вот подождем. А, -а, а, у меня черепа в нижнем левом углу экрана. Я что то из сначала не замечал этого. Defense. Я сначала не замечал. Вот! Два черепа у меня! Уже могу бежать на вражескую базу. А точнее на вражескую базу и... Это... На всякий случай заминирую. чтобы они не подобрались. Они не обращают внимания на мины. Они их не взрывают. А, а я не понял, а где сейчас череп? У меня же его три должно быть. Вот. Видимо, один упал в яму, да? Ты... Не падайте, черепа! Я промолчу Бежим на базу Чтобы найти здоровье Во Шестьдесят И броника Немного это было просто капец какой-то. Я такой херню не пользуюсь в тут от вас. Defense. Так что не знаю, что вы, зачем ее юзаете, враги. Я, конечно же, к врагам обращаюсь. Никто же в этой игре не будет так, кому не нужна игра в 2023 году. Давайте дробовик против д дробов... двустволка против двустолки враги появляйтесь отлично это было лишнее это было лишнее в этот плане не входило умирать не входило умирать никогда в мои планы не ходит ну блин, это что-то долго, это третья карта, нахрен. И мы так долго справиться не можем. Ух, как страшно. Выигрываешь же враги, все мы. В узере. 7 против 1, это же чёмное число. Да она совсем разота, Просто конченый противник. Инфонкер Мат надо придумать какой-нибудь что обожаться хотел? Понимаю Кошки и мышки поиграть решили? Блин, черепа иногда падают за карту Ну туда, в пропасть Ну? Враги! Че долго? будем мелочиться Defense. 3 так это получается у Defense. меня будет сколько 4. 3, 4 11 ну ладно сейчас еще подождем пока враги появятся слишком долго у нас картка, катка как скатка идет представить что будет на этих запутанных картах 5 Так, себе. так шесть плюс одиннадцать. Блин, я не математик. Ой, 7. 6 шесть плюс семь, семь плюс семь, четырнадцать. Вот это я знаю. Значит, следующий будет финально Все, идемте. 8. Дважды два четыре. У меня был тупорывый одноклассник в колледже, который надо мной издевался. Он уверял, что два, плюс это 5. Совсем с катушек слетел. Он долбоёбом был полным настоящим. Даже вспомнять его не хочу. Team? Не знаю, зачем я вспомнил, потому что сказал дважды два... Ой, что-то там ну, какой-то сказал. Ладно, суть не важна. Надо играть, проходить. Я надеюсь, кстати, что всех моих тупорывых однокурсников и одноклассников мобилизируют, нахуй, и отправят на СВО. Пусть они там умирают, биомусоры эти не нужны. разводки не должны жить в нашем мире, в нашем обществе. Блин, это. Дефенс. Долго будет. Наси. Слышь? Все килы забрала себе. Да вы давно, что ли, тупорылый, а? Это просто охренеть, конечно. Оказывается, надо, блин, забирать черепа, иначе не все успеют. Ой, блин. Ещ ⁇ хп мало у меня. Вот в чем проблема. Это да будет долго. Этот режим пока самый худший из всех. Просто реализация его полное говно. Роди, если бы мне забирали черепа мои, то ничего бы ничего страшного не было. Сейчас они нахрен меня тут весь выпуск за час вытянут. О, кто-то из наших напарников забрал череп и отнес его на базу. Молодец. Похвально. Аж похлопаю. Что могут стоять за За краску. Сказали, так, это три. Я неправильно немного играю в этот режим. Я тут спарился. Я должен, по сути, черепа, определенное количество черепов забирать и бежать на базу, потом возвращаться. Мы этого не делаем. Наплевать. Побежали. Это будет долго. 18 минут. Да что ты говоришь? Опять он говорит, что мама стреляет лучше его. Квасту. Ну да, конечно. Фрагбейт. Я даже не знаю, Вам, наверное, нечего комментировать уже, да? Потому что в игре ничего интересного не происходит. Ах, сейчас пройдем ее. За выпуск. Ну, где-то час получится, то я думаю, ничего страшного уже не будет. Зато, зато финальная серия. И это главное. Defense. Не перелететь бы в пропасть, а то опять всего лишусь. А то частенько такое и в играх бывает, да? И не только у меня. Это меня бесит. Так, все, бежим на вражескую базу. Я вот столько собрал. Столько думна, пока достаточно. Так, еще 5 осталось. Вот этот гранатомет меня достается вторым. Всегда. Когда у меня оружие заканчивается, он мне всегда достается. Он меня просто бесит. Это не то оружие, которое требуется для уничтожения противников. Я не бомблю, если что. Просто, блин, какие... Вот этот... Игровой режим. Вот опять. а Гранатомет достался. Зачем? Зачем игра его мне сует в руки? Опять там что-то произошло. О, какое место вот там. Взорванный дракс. Вау. Вау! Вау! Четыре! надо еще одну. Блин! Это, конечно, дно оружия. Возвращай! Краденая всегда возвращается назад владельцу. Это все знают. Это таков закон. Отлично, друзья. Уровень прошли. Какой четвертый же у нас уровень, да? 20 минут идет. Так, блин. Не надо было на эти значки нажимать. Но я еще потом покажу, какой у меня. Эту карту я переигрываю, потому что такой пипец тут. Враги начали побеждать, они взяли силу в кулак, включили режим рембо и начали, блин, вдруг неожиданно лидировать. Мне только вариант событий меня не устраивает. Вообще не устраивает ни капли. Самое главное, если вра... напарники у меня забирают, блин. Э... Как его? Эти души, черепа. То у них. А то и напарники не идут you на вражескую базу, а? остаются you на своей. Ну это ч? Э, это кошмар просто. Почему так дебильно? Вот иди нахуй, соси, блять. И все. Черепа. Ты что это черепа означает? Ah. Вот что означает. Понятно. Говно полное. Просрала один череп из-за того, что нахрен. Пока добираюсь. Это ша шабоуда его собрала. Прывает, девки нахуй. Твари Она говорит Сенки за то, что я ее убил -э Понимаю Избавила страдания Defense! Так типа Игра говорит Blue и Винс Хотя они еще нифига не Винс Это просто худшая карта в игре не надо настолько бесит, насколько можно. Вот так тебе. Три. Как медленно про процесс. Идет. Ой, блин. Ой, блин. Ой, блин. Ой, блин. Падаю с небольшой высоты, уже получаю урон. Как это грубо по отношению к игроку. Ведь даже я, падая с такой высоты, не получу урон, как в, как в этой игре. Да ты, блядь, издеваешься, а? Опять урон получил. Да что это такое? еще эта карта против меня всегда работает? Удивительно, что сейчас урон не получил. О, черепок, иди сюда, мой дружок. Two frags, two чё, а ч а я скользю так? Как-то чуть, чуть не поскользнулся, не упал. Мне этого не надо. Я должен сейчас все отнести на вражескую базу. Спасибо. я хочу победить. Фу, иди сюда, я тебе чё, там что. Ты что там миниганом думаешь, меньше А, это... Я не хочу сражаться с этими грантами, они слишком... Дисбалансные. Они слишком дисбалансные. Вы, насколько поймите, что... Ты, чтобы убить ее, нужно всадить весь свой запас. Во врага. Ну, блядь, эти черепа ебаные, еще бы были заметны. Я бы, конечно, понял. Они вообще, хрен их обнаружишь. Просто кончен, Кончен... Ты конченая, поняла, шлюха? Да как ты меня бесишь, а? Че я бомбить-то начал? Ну, а ч я игра такой несправедливой стала, этот режим просто конченая говно нах. Ах, уже забрали так тебе шалова, нахуй. как меня бесишь как этот турами хочется пройти нахрен Дефенс. так тебе прям на ракету бежала молодец так держать как всегда говно ты ничуть не умеешь ты сама себе она сама себя убила. Дефенс. Вот пусть лучше этот саный миниган игра дает, чем этот липуч... липучковый гранатомет. Так. 9 плюс 5. Ой, не помню. Defense. Ну все, короче. Можно бежать на вражескую базу и не волноваться за то, что я держу проигрыш. Все, наконец-то. Наконец-то, наконец-то, наконец-то. Больше этот уровень мы не увидим Блин. Наконец-то Наконец-то Ну там еще два Потом уровня останется но ну, с ними проблем никаких не будет Ой, Это а, Нате снова гвозди Живите африканцы, Негры Негритосы В Африки не только негры есть Есть еще негры альбиносы Ладно, я просто прикалываюсь. Так! Тут эта карта нахрен очень непонятная. Видимо, вот надо будет в средний портал прыгать. Да. да. А я гуард, кстати. Что где тут? О, один есть. На слышите? А давайте вы на парнике будете врагов убивать, а эту. Ясно. Вы что здесь тусуетесь? Где враги? Враги где? Жень врагов нету. Теперь прыгаем обратно. Эх, дебильно это работает, если честно. Дебильный способ. Но зато тут уже два... Три черепа. Ой, три? А это у два? Три черепа собрал. Удивительно. Блин. А можно, интересно, в этом портале убить врага? А ты думал забрать мой череп! Нетушки! Нетушки, дружок! Пиратам все достается самое ценное! Да хрен не был билд, сейчас этот враг там заберет. Блин! Ну стрелять, по крайней мере, в этом можно. В этом портале. Давайте, враги, где вы? Ты <смех> всего два. Какие вот? Ой, я убил его. И вот это, конечно, удивительно. так вы блядь, а! Где ты? Где -э другая? Какая красивая планета земля. Вот вы видите эти черные полосы, которые были в медовых фонах. Так, это собираем. Ох, блин. Ч ⁇ тут? Враг Вс ⁇ вс ⁇ вс ⁇ Нет, не вс ⁇ Теперь вс ⁇ Гамми. гамми Я уже всех, имена всех игроков запомнил Варлок, Хан Блин, я подглянул Ну ладно, не хочу выпендриваться Не запомнил я нифига Ну, некоторых запомнил Хана, допустим Или Варлока Правильно говорят Имена Вархаммеров Самые крутые Вспоминающиеся и как против каких игроков меня бросила? Только и умеет прыгать. Да. Чё? Чё? Чё? Повыпендривалась и получила, да? Получила нахрен свое. Один остался. Давайте. Парочку порталов туда отправим. Не знаю, вылетают они или нет оттуда. Это остается за... За навесом. на пиржи стрелять, стреляет как всегда мимо так. нет не вылетают все отлично Сейчас, что по быстренькому сделаем карта конечно да не подходит для этого режима если честно скажу честно признаться все так, сколько еще карт осталось, блин? Я не знаю, сколько, какое, какое количество тут карт в этой игре. Сколько всего. Ну, блин, так хочется бы, хотелось бы на новых картах поиграть. Почему? На одних и тех же у нас все. О, это же та самая карта, где счетчик наверху. Это надо как-то вот так вот идти, да? Понятно, все, понятно. Что ничего не понятно А первая жертва готова Бежит, как всегда Как свинья Что? А! Вот я тупой-то, я забыл уже Убивайте Врагов убивайте, мои напарники Куда нахрен летишь? Порывайся, сволочек это... Эй, hey, напарник! Я должен был это... Ставить. Вот так вот. Три. <librarian> Блин. Вам вообще нечего комментировать. Да? Признайтесь. Или вы что-то находите для комментариев? Yeah, a... defend... Ну... На шва куда прыгай? Да иди нафиг ты. Гранд странный. О, отлично. Ну, прыгай. Ладно, думаю, этого пока достаточно. Четыре черепа. Четыре черепа. Вот так вот туда вот тоже ракетку отправим. Икарус! Давай, Икар, покоряй солнце. Да. Неплохо. Все уже спиздили. Художественный фильм спиздили, как говорится. Не нравится мне этот игровой режим. Я уже поставлю это... Топ uh, такой составлю. Самое лучшее это там, где надо было уничтожать черепа. Ой, блин. Черепа эти. Ну, который был в предыдущем выпуске режим. Вот этот я про него говорю. Не долетело. А могла бы в ракету попасть. Потом захват серого флага, потому что он относительно легкий. Потом захват обычного флага. Потом этот режим, который был в самом первом выпуске у нас. А потом вот этот вот. Это самый худший из всех. А у вас какой? Если хотите, пишите. Если хотите, не, не пишите, как говорится. Никого не заставляю. Просто будет что прокомментировать. Блин, так медленно игровой процесс идет. То что тут враги. Ты дурач. Они там во всю эту способность подбирают. Им... Вы что издеваетесь? Вра... Напарники, вы для кого существуете? Вы так просто? Он Убивайте врагов! Так это мой. Чувак, идите нафиг, если вы ничего не, мо не можете. Да? Господи, я не думал, что эта карта окажется плохой из-за такого режима. эксперимент. Ты меня так бесишь, девка, нахуй. Давай я убью тебя. Понравилось тебе это или нет? Не понравилось. А лично Вообще просто в шоке! Просто в шоке! Нахрен. Я пытаюсь быть, кстати, как этот, как его. Кто там любит бомбить у нас? Реактивный gta там... Чё какие-нибудь придут? И вот я их стараюсь пародировать, что ничего не получается там и ля-ля-ля, тра-ля-ля, Эти -ля, -ля, Неси на ба... На... На это... На вражескую базу, напарник. На вражескую, я тебе прикрою. Красава, чувак, мужик. Могёшь. Сигма, мужик. И как он? У Ладно, пошли с таким количеством черепов. 10 на 8. Вот эта катка, конечно. Если враги победят, то я не знаю, что сделаю. Как всегда, не вовремя патроны заканчиваются. Напарник, неси на базу. Оп, вовремя попал. Ой, блин, это напарник. Так, два. Двенадцать типа получится. 13. Так, это забираем. Самое главное, можно забирать эти черепа наших напарников. Четырнадцать типа. Идите, нафиг, от его неси на, на базу на базу мужик череп один остался один остался череп один мужик где Чего ты такой придурок Кару давай Мирару Мирару все все все все все заканчиваем этот придурочный уровень он придурочный только на этом э Игровом, игровом режиме. Ой, я за ко мне зашел. Давно его не видел, кстати. Чувак. Чувак-то. Старается, может. ха ха ха вообще офигенно. Еще хуже карта нашлась. Base. Ладно, что, последний раз мы играем. Не знаю, будет ли... Three, Будут ли карты с Квейка 3 в Квейк Лайф? Но в любом случае... Это мы видим ее последний раз. Вот. Поэтому не переживайте. Что, это финал у нас. В любом случае будет финалом, даже если финал будет каким Вот этот грант? Просто самый, самый, так сказать, нечестный... Нечестная способность у врагов. Где? Оружие-то? Да, <тиркаунгран> <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> типа враги победили, думают такие. Все. Дальше нам будет сопутствовать только удача. Но ну, не тут-то было. Оба! оба Два черепа уже собрал. Сейчас по пути им встретим. Им встретим? С холодным приемом. О! Неужели я убил Гранта? Можно сказать. Ну грант это способность, которой синяя. Что ты да нахуй, ты все сдох. Как она меня бесит, просто нафиг. Опять она, кстати. Гами, гами. Хренами, господи, какая она уродина в верхнем правом углу экрана. Посмотрите на это лицо. Лицо отчаяния. уже пять, вот уже пять да. <зыты> <зыты> Иди нафиг, я пойду на нашу базу. То не дай бог там меня еще убьют. <зыты> <зыты> Хатки вроде, блин, на легком уровне слушайте, все равно заставляют попотеть. Упал кто-то в воду, ладно, не будем обращать на рыбок Внимание Defense. Defense. 8 <смех> А меня сейчас убьют и все пойдет к черту В том числе и все Так иди нафиг пока Просто иди нафиг Так Тут мы сбавляем скорость и бежим Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Видите, я за вас всю работу делал. Не то, что вы там на базе ошибаетесь и ни черта не делаете. Так -так, оружие, оружие, оружие. Во, вот она, Любимый гвоздомет. В нижнем правом углу экрана, кстати, вы можете увидеть, в каких местах я его нахожусь. Это как в Counter-Strike, там Blue и Хастл, синий замок, что ли, да? Вот, в синем замке я сейчас. Так-так-так-так-так, быстрее бежим за черепами, пока их не... у своровали. Не... Их своровали. Господи, Иисус. Иди нахрен. Идите нахрен. Господи, эти инф... гранты такие кончные. за них враги. Способность просто им Иди нахрен. Обожались. Обосрались. Так вот. Лучше будет. Мне бы надо Гранта поубрать. Тогда бы у меня было много ХП. Оп. <смех> Скал. А! Да почему? Почему нафиг? Это просто не ваб. Это мне это Месяц совершена! Опять по новой, Миша. Давай, все по новой, все кирня. Тебе совсем не стыдно, что ты делаешь? Тварь, давай, давай, бежим! Оп, хотя бы два черепа. Черепа. Еще будем. Почаще бежать Особенно, когда у меня способность скаута Что, искупаться решила? Defense. Рыбка наш. Ни к чёмная Иди нафиг, иди нафиг Просто иди нафиг. <смех> <Коррорушка> Все, иди нафиг. Пять. <смех> <смех> это невозможно. Это просто невозможно. Это просто невозможно. Почему он так дебильно нахрен? Блять, это пиздец. Напарники. Тут даун на базе Да-да-да, бл бл бл бл бл бл заткнись, блять Сука, не пистьц Уаааа... Давай, не рай Погибай У нас один из пока. Такой долгий, блять, выпуск будет О! Давай вместе пошли Только посмотри, блин, умри Не умри, точнее <связывая> Давай, неси на базу Ха! Понятно Двенадцать Ой, как долго Тринадцать Четырнадцать Двенадцать плюс тринадцать Четырнадцать Батя Ладно, ясно Враги, куда запропастились? Четыре они, а мы двенадцать. этот уровень кончится. Че, обожалось? Последний остался. ДА ЕБАТЬ ТЕБЕ, БЛЯТЬ! Прогресс не стоит на месте. И может быть... Может быть я вырежу наши бессмысленные моменты, когда мы тут долго захватить не можем. Ничего. Может быть и вырежу. Может быть и нет. Блять, тухнет. Господи. Художественный фильм спизли, как говорится. Комментирую, знахрен странника. Давай. Последний шабауда. Откуда? Это Все. Это. Пошлите. Пошлите просто отсюда. Единственное, на нашу базу. Там вас будут ждать с теплым приемом. Если ушли слишком долгий видос будет, я что-нибудь довырю. Например, бесполезные попытки или там бомбежку. Когда ничего не удается. Надо бы запомнить, что на этом уровне мне много чего неудачного было. Ой. Ну, на этом... Я это переигрываю Лишь потому что Облажался совсем Облажался Враги там, Слишком долго катка шла Минут 20 где-то Просто трачу время впустую Из-за того что у нас тут есть такие тупорылые Враги которые Пользуются нечестным, нечестным способом Вот тут можно отыскать БФГ Это самое мощное оружие в игре Напомню Так Где у нас эти Придурки обитают Фантастические придурки, где они обитают Вот видите как Один черепок доставил. Хоть какой-то прогресс есть, в отличие от предыдущей попытки. А то там ну, просто кошмар был. Вы даже не представляете, как долго я играл, и ни черта прогр прогресс не двигался. О, Ха с помощью БФГ я это пройду быстрее. Надо было всегда эту пушку иметь под рукой. Боеприпас это самое главное, она спавнится недалеко относительно Можно за ней сгонять как, как будто в магазин за хлебом Какого черта? Это, эти карты вообще не подходят под этот режим, надо было другие карты создавать Которые подойдут под этот режим. А это просто позор. Позорище, нахрен. Карты слишком дисбалансные. You, вот только так долго. Hey, here, huh? Это так долго длится. Этот падает постоянно там. Карлик наш. Даже не знаю, почему карлик. Попади. Ты думаешь, такая сильная? Ну, нахрен ты сама напрошелась. Во! Хоть какой-то прогресс есть. Появился. Пойдемте пойдемте побежали, побежали, побежали. Супер пупер Неудобно говорить мне. Ничего. Это кошмар. Это просто кошмар. Это просто капец. Наверное, я это сделаю, этот ролик сделаю в другом формате. Дефенс. Сделаю топо нарезки, как я убиваю врагов и собираю их черепа. Вот как я мучаюсь там, и все подобное я вставлять не буду нахрен звук. Нахрен не надо, если у меня ничего не получается. Ой, блин, как у меня он долго длится будет, интересно. Ролик-то. Хочу сделать это финальной серии. Потому что, ну сколько можно реально, реально уже. Ты какое по какой-то. Надо мной. Так долго прогресс идет. Пойдемте эту партию доставим Партию кокаина нахрен Блин, меня еще не убили Вам надо мстить за все За все неудачные мои игры По квейку 3 Тимарена Ничего не собрал, не получилось. Пришлось в БФГ пожертвовать ради этого. Всего 8 собрал, а надо 15. Ч ⁇ так много? По крайней мере для ботов это капец. Идем, идем за ним, он нас не видит. Во! Вот так вот такой. Ебать тебя, блядь! Это пиздец, блядь. Это просто пиздец. Я не знаю, как это комментировать. Ты. один череп. Два череп, три череп, четыре черепа. Учимся считать черепа. Вместо того, чтобы считать ове ов овец там или планеты. Будем черепа считать. Черт, где все? Такая пустая карта, нахрен. Противника всего один на горизонте. Я вообще хрен знаю, как это получилось. Как враги там заработали. Себе на покушать. Ты вообще это, по горке не умеешь карабкаться, да? Я сколько понял. так Череп hey, here, huh? Эх Мужик, ты понимаешь Что у меня серия длится очень долго Не, места на компе Наверное, не осталось Засихуй, mm, блять Пожертвования. Один хил. Бфг. Уже забрали все мои блядь. Defense. Defense. Так, два. 12 получается. О, как долго! Как долго нафиг! Что ж, так долго-то. Это все идет. Так, пофиг, я сейчас сначала отнесу. Вот еще Пожертвование. 2 14 получается остался один. один один один где у нас один почему-то такая шабуда а? меня так бесишь просто девка порыла. все все наконец -то. наконец то эту карту сейчас закончим если меня не убьют по пути что навряд ли это сделают что рельсы нету, в БФГ никто не подбирает. Меня никто серьезно конкуренции не составит. Опять как батарифу бы сказал. Наконец-то! Такая долгая карта, капец! Целый день уже, как будто, в нее играю. Най. Но... Сейчас этот уровень еще сыграю. Я посмотрю, сколько места осталось. Жесть! Нам еще четыре карты осталось. Я не видел что там по времени, типа, типа по времени длился матч у нас. Один череп есть. Сейчас вот это эту карту мы побыстрее пройдем, потому что она относительно маленькая. И никаких сложностей тут у нас не возникнет Defense. Самое главное вовремя Забирать черепа и все, все чистый, Относительно длинные уровни Я так обрежу Скорее всего Потому что видос будет длиться больше полтора часа если нет, если не... Если меньше, чем полтора часа, то я ставлю все как есть. Больше -то, бы было, то Долгое время выходить не буду. Потому что это, это реально долго. Я бы понимаю, как бы, как бы... долго бы это пришло смотреть. Так, пока 6. Сейчас вот доставим. Ой, ш У меня было число, могли заметить Число тебя было А у Войни 700 подписчиков Кстати Поздравляю я его Он меня скоро опередит По количеству подписчиков Я вот просто нахрен на месте застрял У него как Люди подписываются рад за него пусть обгоняет он лучше чем я снимает вот только блять посмей написать что это все это, это не так нафиг. нет все так это факт меня видосы скучнее и блин ладно проехали в эту тему пошел Да, Да ёбаный рот этого О! Я здесь Давай ей напарник Неси До конца И она никак не угомонится, она хочет рожаться до последнего Умирает, умирает, но при этом погибает. Топ фраза. Ура! Прошли. Это прошли, прошли, прошли, прошли. Так это еще одна карта. Ну, знаете, я лучше еще одну тогда это пройду как. Хотя... вот. О! Придется плыть сюда! А когда враги в воде, они какие-то бесполезные! Это для меня преимущество будет! Не, вот не знаю почему, но они в воде вот мало, очень мало активны, мало стреляют! Куда ты побежала, а? <свы> ну вы видите это! комментариев второй давай еще бегите ко мне я тут вас жду убивать вас буду оба ну где все никого неужели я никому стал интересен оба а! А ч... вот... вот куда иногда нахрен черепа пропадают а. Под... Под воду В воду упал Понятно Все понятно с вами Мистер Череп <с в воду> Опять упала в воду Да что такое Все в воде лежит Шесть Скаут <в> Блин, я знаю, что скаут. О, замечательно. Эта карта вот подходит для того, чтобы... Для этого режима эта карта подходит. Так, иди нафиг, пока я с тобой не играю. Так. Что, тоже пошло сюда? Умирай, Да. О, какой у меня счет. 7-7-7. 1-3 топора. Эх. Все под водой. Here, Ладно. <laughs> Это да, легко. Кто-то иногда под воду приходится хлавать. Вон она ничего, с хренового минигана меня стараются. Мишка Гамми пытается defense. меня с этого, с минигана убить. Леновый. Да, да какое-то подводное плавание у нас. Давно такого не было. в ГТ опять будет? Девят. Ладно. Давайте уже до конца добьем. Раз, уж начали? Выходить никуда не буду. Ага, скаут бежит. Ух. Как страшно опасный противник с миниганом он меня она меня троллила короче надеюсь что я по ней не попаду все Ты... все можно идти сдаваться пост сдал сейчас сдам точнее иди нафиг иди нафиг просто иди нафиг Опа! О! Что? А я думал, я все собрал. Ладно, я кое-что на посту забыл. Кое-кого убить. Кое-какую плавающую рыбку? Малек. Который очень быстро. Ни один хищник его не догонит. Но, как видите, оказался хищник, который тоже быстро. Вроде меня. Я. Вегас шоу. Хищник. Я бы был... Если бы хищником, то, наверное, бы был акулой. Несмотря да. на то, что я их боюсь, они такие одиночки, так сказать, отстраненные от всех других рыб. Их все ненавидят, дельфины там в основном. Давайте по мы пройдем. У меня еще 20 гигабайт осталось на жестком диске C. Дальше записываются видео. Сейчас вот по-быстренькому все завершим. Два последних уровня осталось. И пройдем с вами игру. Что могу сказать? Вот на первом месте, еще раз повторюсь, у меня стоит режим с уничтожением черепа. Он самый такой разнообразный и прикольный. А на втором месте режим с захватом белого флага, который был в третьей серии. А потом а, обычный флаг, потом из первой серии этот турнамент где мы как в Квеке 3 сражались. Я потом уже на пятом месте вот этот худший режим. Он реально дерьмо полное. Он мне не нравится. Просто худший. Он был бы... Он лично в игре. Ну пусть будет, чё, кому нравится Может в он неплохой, но вот С ботами это, конечно, пипец полный Они не умеют в командную игру На этом режиме Где все противники, нахрен? Куда они подевались? Ох, надеюсь, Сдей пройти Пока не закончится место Скаут нафиг Бегает там опять. Бегнёй занимается. Бегнёй страдает, скаут. Да ёб... Ебать. О, я тоже скаутом буду. Ну, давайте, идите сюда. Куда побежал? Куда побежал? Куда? Блять! Я бы мог вообще не, в... не ввязываться в это все. Да. Да парник долбоёб, короче. Машинган. Хе-хе. <laughs> Ладно. Три из одного. Блин, у меня место заканчивается на жестком диске. Это капец. Ч ⁇ он тут бродишь? Тут ходит что то не пойми зачем. Да блядь! Да. <смех> <смех> Я просто в шоке. Столько это просто пипец. Настолько это пипец, насколько возможно. Ой, враги лидируют. Не хочу нахрен гранулы забирать. Оп! Отлично. Может еще? Нет? Череп. Какой-нибудь там. Ой, родители пришли. Если не игра отвлекает, то, то родаки... Хотя пусть уж меня видеоигры отвлекают, чем родаки. Честно скажу. Кто задобывает меня и заколебывают. заколебывают? Ну что это такое, а? Понимаешь, что ты вылег. <плёкнуть> вот так вот. Ой. Вот я помню это. Вы помните, когда Google ставил интерактивные заставки, да? Они работают с VPN. почему -то. даже переведены на русский. Но почему-то в России они просто тупо сейчас перестали ставиться. А если VPN поставить там, то они будут. Ну, всякие интерактивные дудлы вот там. И там вот на хэллоуин в 17 18 годах выходила такая мини-игра про призраков. И там вот надо было у врагов забирать забирать души. И вот так же... Их доставлять себе на базу. И вот этот вот, короче, режим, он похож на то, что я видел там. Defense. Забыл вам это сказать. Все время думал, говорить не думал, потому что, может быть, вы меня не поймете. Я думаю, поймете. Хотя, кто. Кто-то Яндексом пользуется. Ну, точнее, вообще же называется дзен, да? уже не Яндекс, а от Дзен просто. Зачем его переименовали, непонятно. А, нет, понятно. Я слышу, что там слияние происходило какое-то. У Microsoft. Microsoft же вы купили Яндекс, если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться. Defense. Defense. Твари. Давайте. Твари. Запомните, твари, я не сдамся. Так тебе пойдемте. Я думаю, я не до конца принес. Да, еще один остался. Ну ладно. Все, теперь сдамся. Ну не в плен, а в пост с дам, короче. Себя на работе. Отлично. Последний уровень, друзья, остался. И мы с вами пройдем you эту игру. Наконец-то. За 5 серий. Блин, они With долгие получится. Но... У нас остался последний уровень, и это просто кошмар. Вы, кстати, заметили, что на этом уровне я всегда с двустволкой в руках появляюсь. Если что. Интересный фактик от Вегаса. Почему так интересно? Ну, наверное, вот, с двустволкой появился сразу. Мы все с двустволкой появляемся. Такое исключение для последнего уровня сделали. Че, давайте? Прыгайте, прыгайте, прыгайте сюда. Нифиг меня обстреливать. Спрыгивайте. Я уже не могу, я просто не могу. О! Блювинс! Вы уверены, что Blue Wins? А если я скажу, что. Red Wins? Попал нахрен на заблуждение в Евасе упала. О! Скинул Да блядь! Почему так нафиг? Обама нафиг, ты вообще виноват? Вообще виноват Обама знаете, Не знаешь, кого винить? Винить Обаму. Хан вообще фигню занимается какой? -то. Ему вообще никакой пользы на этом уровне нет. Почему ты такая тварь, а? Так, все. Блин, этот уровень будет тоже до длинным, потому что... Ну, вы видите, что вообще проблема? Даже объяснять не надо. Оп, уже две я собрал. Я здесь не попадаю, я ж не снайп Ой-ой-ой-ой ой ой ой ой Это будет очень долго Ну и ладно, зато последний уровень на а еще как-то меня Я так на расслабонию типа играю И меня как-то плоховато, слышно Молодец, чувак, совместная работа, вот что-то полезное ты наконец-то дел... это общество сделал. Они умирают, смайлики кидают. Они рады сдыхать. Вообще рады. Да я соберу. Ну блин, ну что ты такой? Нашелся настоящий босс. Босс. Наша битва будет легендарна. Вот, я сейчас возьмем с собой. Стоп, я не доставил? Да вы издеваетесь что ли? А, я на своей базе, блин, я тупой. Я думал я на базе врага. Ладно. И, господи, не сюда спустился. Что могу сказать, кстати, я подведу итоги. Эта игра лучше, чем Quake 3, но до сих пор не дотягивает до сюжетных нормальных Quake. Тоже. Будет Quake Life и Quake Champions, такой смотр, так сказать, видосы выйдут. Пройдем там тренировки, попробуем мультиплеер сыгрануть. Посмотрим, сколько людей в это играет, в это детище в 2023 году. Если мультиплееров с мультиплеер серверов не будет, то это будет очень страшно. Да, страшно, будет очень страшно. То что тогда что, у меня только одни тренировки в видосе. Надо же как бы мультиплеер не Тут, да ладно, тестить не буду Синглплеер тоже, по сути, есть Ну, как вам, кстати, игра? Пишите Ну, вот сейчас вот прой... пройдем, по сути Вот, подождите Хотя, не ждите, ладно Написали, если молодцы Прошли Квоих третьим аренам По сути, все, синглплееры завершили Так, а next, это что? Ну-ка, сейчас посмотрим, что такое Next. А, -а, -а! это опять самая первая карта. Все, main меню. Мы играли уже на ней. Смотрите, single player показываю статистику. Вот тут статистика вся, best score. Вот тут, вот тут. А тут всего четыре карты. Потом Турнамент. Тут вот сейчас. Статистика моя, всех этих карт. Я рад, что я прошел эту игру. Пишите, как она вам еще раз. Э, это лучше, чем Quake 3, да? Я согласен, что она лучше, чем Quake 3. Она разнообразнее, тут много режимов. Правда, последний он очень плохой. Я бы не хотел его. Ну, раз он есть, то уж пусть будет. Пусть будет. Вот. Че, все? По, по, почти всю серию Квейка завершили. Осталось только Квейк Лайф снять и Квейк Чемпионс. И тогда будем ждать этого новой части Квейка. когда она выйдет, правда не знаю. Все. Я же надеюсь ничего тут не, не забыл показать, да? Среди карт. Я же все вроде показываю. Так, и вот. Харверстер, да? Харверстер. Дебильный режим, он самый худший из всех. Можете написать, какие вам режимы больше всего понравились, составить такой мини-топ, если хотите. Просто там, если вы не знали, что писать, можете составить свое личное мнение. Мне интересно мнение моих подписчиков. Что, сразу говорю. Вот и все. Мы с вами. Все прошли. Не буду вас задерживать. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.